Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить организаторов Седьмого Петербургского международного онкологического форума за возможность выступления на столь масштабном мероприятии. Разрешите представить доклад «Пациент-ориентированные проекты в онкологии как улучшение качества сестринской помощи». Вначале немного о своей республике. Республика Сахарякута – это самый крупный по территории субъект Российской Федерации и составляет пятую часть территории по всей России. Численность населения республики составляет 550 тысяч человек. Климат в республике отличается резкой континентальностью. Абсолютная амплитуда температур превышает 100 градусов. На территории республики расположен полюс холода северного полушария. Здесь была зафиксирована температура минус 7. Свыше 40% территории республики находится за полярным кругом, в ее пределах расположены 3 часовых пояса, 36 муниципальных образований в республике, 34 муниципальных района и 2 городских округа. 50% населенных пунктов относятся к категории малонаселенных, 44% к категории труднодоступных, отдаленных, 12 районов имеет население ниже 10 тысяч населения. 91% территории республики находится в зоне сезонного транспортного обслуживания, 25 районов из 34 не имеют надежной транспортной связи с центром республики и близлежащими районами. Злокачественное образование остается одной из сложнейших проблем медицины и здоровья населения. Несмотря на все успехи лечения и профилактики, распространенных их, заметно не сокращается. Ежегодно в мире регистрируется более 10 миллионов новых случаев злокачественного образования, которые являются второй из основных причин смерти. По итогам 2020 года в Республике саха так и по всей России в целом, отмечается рост заболеваемости населения. Всего зарегистрировано 2159 новых случаев злокачественного образования. На диспансерном учете состоит 12255 пациентов. С ростом ожидаемой продолжительности жизни будет увеличиваться количество пациентов с онкологической патологией. За 10-летний период рост Продолжительность жизни увеличился на 10%, в Российской Федерации 6,3%, а на Дальнем Востоке 6,6%. Отмечается прямая корреляционная связь с ростом численности населения республики и количество вновь выявленных случаев качественного образования. Одной из приоритетных задач дальнейшего развития медицины является удовлетворение потребностей населения доступной и качественной медицинской помощи. И важную роль в организации этого процесса отводится медицинским сестрам. Качество естественной помощи определяется внедрением новых организационных форм ухода за пациентами стандартов и технологий практической деятельности среднего персонала, следственного персонала, умением работать с профессиональной информацией, используя современные информационные технологии. В онкологическом спонсоре разрабатываются и внедряются проекты, направленные для улучшения качества оказания сестринской помощи и повышения качества жизни пациентов. Такие проекты, как проект инни один, проект «Или консультация», проект Арктический Онкадесан, проект «3О». Еще в 2017 году был внедрен пациент-ориентированный волонтерский проект помощи анкологическим войне в занявший первое место на республиканском конкурсе молодых специалистов в профессии жизни. Цель проекта: повышение эффективности специализированного лечения и улучшение качества жизни пациентов. Для реализации вышеуказанной цели поставлена следующая задача разработать комплексный план мероприятий. По медико-психологическому и духовному сопровождению онкологических пациентов на всех этапах специализированного лечения. внедрение волонтерского проекта помощи онкологическим больным принятием, изучение эффективности проекта медицинской, социальной, экономической. В состав волонтеров входит. Клинские психологи, социальные работники, юристы, представители эпархии, общественные организации, студенты высших и средних учебных заведений. Специалистами управления социальной защиты населения при Министерстве труда и социального развития Республики проводится информационно-правовой час, на котором пациенты имеют возможность задать вопросы по наболевшим проблемам, получают консультации о правилах оформления инвалидности, социальный год, о действующих нормативах выдачи рисков нетрудоспособности. В период пандемии коронавирусной инфекции к нам обратились сотрудники Государственного литературного музея имени Платона Алексеевича Аюмского. И они по Zoom в онлайн-режиме проводят лекции, виртуальные экскурсии в Минеральном доме Музея нашим пациентам. Подписано соглашение о сотрудничестве с Якутским медицинским колледжем. Одним из пунктов соглашения является оказание практической волонтерской помощи по уходу за пациентами. И студенты Якутского медицинского колледжа совместно с нашими младшими медицинскими сестрами активно осуществляют клинический уход за пациентами. Волонцер активно сотрудничает с волонтерскими движениями «Медики-волонтеры» и Центром по работе с волонтерами Республики Сахая куке В период пандемии волонтер активно помогает при перевозке тяжелых онкологических больных, сопровождает пациента во время обследования, адресно доставляет продукты питания. В рамках проекта Идет сотрудничество с и Партии Русской Православной Церкви. И в результате этой работы открыты молитвенные комнаты в корпуса учреждения. Для духовной и моральной поддержки учреждений прикреплен представитель церкви, который еженедельно проводит молитвы, обряды, крещения, беседует с пациентами. Встреча пациентов с священнослужителями происходит теплой доверительной обстановке и способствует значительной духовной и психологической поддержке. Продолжается совместная работа. Волонтерского проекта онкологического диспансера и общественной организации помощи выжившим от рака возрождения руководителем общественной организации Капитолина Капитона Алексеева, она же наша пациентка. Объединены усилия волонтерами для оказания моральной и психологической помощи онкологическим больным. Подписано соглашение совместной деятельности. Благодаря сотрудничеству проведено мероприятие церемонии передачи саженца дерева выжившего при атомной бомбёжке в городе Хиросима для радиологического отделения. С мира в Никути прибыл народный дипломат, американский общественный деятель японского происхождения Стив Яшида. Ежегодно в рамках Всемирного дня борьбы против рака организовывается совместно с волонтерским движением помощи онкологическим больным «Антирак», поддержка выживших региональным отделением Ассоциации помощи онкологическим пациентам «Здравствуй», акции по ранней диагностике и знакачественному образованию. Волонтерским движением во время пандемии и коронавирусной инфекции оказана пассивная помощь диспансеру в виде сенсорных диспенсеров для обработки рук. В связи с напряжением эпидемиологической обстановки коронавирусной инфекции в республике в онкологическом диспансере введены строгие ограниченные меры запрещены свиданиями с родственниками, и что приводит к эмоциональному напряжению пациента. Учитывая эмоциональное состояние пациентов, внедрен новый уникальный проект 3о ⁇ обход, общение, открытость. Проект реализуется в отделении анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии, где находятся тяжелые пациенты. Данный проект позволяет пациентам общаться с родственниками в онлайн-решении. Родственники пациента имеют возможность задавать вопросы, касающиеся здоровья пациента, напрямую врачам. Следующим проектом является развитие телемедицинской консультации диспансеры врач-врач, врач-пациент, врач врач-родственник, медсестра-мидстра. И это реально приближает медицинскую помощь к пациентам, независимо от места их проживания, что особенно актуально для жителей отдаленных районов дорожно-транспортными проблемами в режиме видеоконференции. Перед диспансером была поставлена задача обучить медсестер. Центральные районы больниц, особенностям особенностями работы медицинской сестры при проведении химиотерапии, профилактики побочных эффектов химиотерапии. Анализ эффективности медицинской консультации показал высокую результативность дистанционного обучения медицинских сестер не только близлежащих центральных районных больниц, но и в лечебных учреждениях отдаленных районов. С этого Года наши коллеги еженедельно выходят на YouTube-канал, где размещают образовательные практические занятия для пациентов и их родственников с участием нашего медицинского персонала, наших медицинских сестер. В настоящее время снято несколько образовательных видеороликов. Это уход за колостомой, подготовка пациентов к диагностическим исследованиям, профилактика побочных эффектов химиотерапии и так далее. Следующий проект – это «Арктический онкодесант». Вот. Цель проекта – повышение доступности и качества оказания онкологической помощи населению Арктики. Задача проекта – формирование групп повышенного онкологического риска и эффективный отбор лиц, нуждающихся в первоочередном целенаправленном обследовании проведение целевых профилактических осмотров населения Арктики для раннего активного выявления злокачественного образования. В состав мобильной выездной онкологической бригады входят врачи-онкологи, гинекологи, эндоскописты, узисты, лаборанты, а также медицинские сестры выделенный в состав мобильной бригады специалисты работают по плану и графику утвержденным главным врачом диспансера, план формируется с учетом охвата всех арктических улусов. Выезд мобильной онкологической бригады обеспечивается соответствующими транспортными средствами и оснащается необходимой аппаратурой и оборудованием, расходным материалом и изделием медицинского назначения. В рамках проектами медицинскими сестрами проводится проведение популяционного анкетного скрининга для целевого профилактического осмотра, на предмет активного выявления злокачественного образования, оказание практической помощи в проведении диагностических лабораторных инструментальных исследований, обучение медицинских сестер алгоритм проведения химиотерапии с проведением мастер-класса профилактика побочных эффектов химиотерапии, особенности ухода за пациентами во время химиотерапии, особенностями ухода за имплантированными порт-системами. Специалистами онкологического диспансера осуществлено 9 выездов в Арктические районы Республики, в ходе которого проведен в популяционный регион специфичный анкетный скрининг для целевого профилактического осмотра на предмет активного выявления злокачественного образования и всего охвачено 1635. 3 человек, в результате которого в результате вот именно целевого профилактического осмотра выявлено и направлено в Якутский республиканский онкологический диспансер с подозрением на злокачественное образование 108 человек. И таким образом, инновационный подход к внедрению данных проектов. В онкологическом диспансере способствовало повышению качества оказания следственной помощи онкологическим пациентам, оказанию методической и практической помощи медицинским сестрам центральных районных больниц, улучшению мотивации пациентов на выполнение профилактических рекомендаций, снижение числа пациентов, считавших действия медицинского персонала, неэффективными, формированию пациентов умений и практических навыков по самоконтролю за состоянием здоровья, выявление, Приведение онкологического заболевания на ранней стадии, оперативное взаимодействие и оказание доступной консультативной помощи онкологическим больным и медицинским сестрам центральных районных больниц, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах республики, включая арктические районы. И самое главное, привело к повышению качества жизни пациентов. Благодарю за внимание.